Помимо прямого значения у меня есть, я имею, обладаю, владею. Have используется и в переносном значении в выражениях, в которых в русском языке с словами владеть, иметь, обладать вообще даже не пахнет. Привет, меня зовут Дмитрий Море. У нас сегодня не урок, а. Uh, this is uh, say again, Huston, we have a problem. Слово have в английском языке также дофига, как и слово get, про которое мы уже говорили в одном из видео. Кто не видел, в конце этого видео будет ссылочка. Сегодня мы поговорим про то. Что можно сказать в английском со словом have? Кстати, спонсор сегодняшнего видео – italki. Это сервис для практики разговорного английского и других иностранных языков с носителями. Потому что, как вы можете судить по недавнему пятничному видео, можно читать, смотреть, слушать, писать, но без регулярной разговорной практики говорить тяжело даже если ты неплохо знаешь английский. По ссылочке ниже можно получить дополнительные 10 долларов на первое пополнение счета на ITOKI. Этого хватит на одно занятие с репетитором или на прохождение оксфордского теста на знание английского языка. Теперь вернемся к слову have. По традиции начнем с самого простого. С помощью слова have можно сказать, что ты являешься счастливым обладателем или владельцем чего-то. Ну, например, последнего iPhone, которого у меня нет. Но зато... I have a cat или I've got a cat А в цвете true black, между прочим Как тебе такое, Тим Кук? Oh. Еще раз I have a cat или I've got a cat Разницы по сути никакой нет То есть все, что по-русски будет звучать как у меня есть, по-английски будет I have I have glasses I have a shirt I have a hat Тут нужно запомнить, что у меня нет по-английски будет I don't have I don't have a hat I don't have a shirt I don't have glasses uh, I have glasses mm? I have not glasses Никто не говорит, поэтому давай тоже обойдемся без вот этих вот хевнотов И запомнить это можно так Как по-английски будет, я не понимаю I don't understand, а у меня нет I don't have, We don't have much time. I have – это не только «у меня есть», то есть я владелец, обладатель чего-то, но это и многие другие выражения, которые в русском начинаются с «у меня». Например, «у меня вопрос», I have a question, «у меня проблема», I have a problem, «у меня сомнение», I have a doubt. Сюда же относятся и многие выражения про здоровье. Например, «у меня болит голова», I have a headache, «у меня температура», I have fever, или «у меня похмелье»,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 Владеть, иметь, обладать вообще даже не пахнет. И вот эти выражения иллюстрируют мысль, что когда ты изучаешь язык, нужно не тупо учить отдельные слова, а целые выражения запоминать, как что-то сказать на этом языке. Например, повеселиться, to have fun, отдохнуть, to have some rest, хорошо провести время, to have a great time, помыться, to have a shower или to have a bath, поговорить, to have a word, посмотреть, взглянуть на что-то, to have a look. Тут есть одна чисто грамматическая подлость. Когда ты используешь слово have в прямом значении, иметь, обладать, ты не можешь поставить его в continuous, то есть ты не можешь сказать I'm having a cat, например. Это звучит странно и вообще это ошибка. Но когда ты говоришь в переносном значении, например, отдыхать, have rest, ты можешь по-простому поставить have в инговую форму, а по-сложному в Present participle. Так ты покажешь, что это происходит прямо сейчас. Например, I'm having fun now. I'm having a good time. I'm having some rest. I was having a day man. Для меня в свое время было большим открытием, когда я заметил, что в английском языке носители не так уж часто говорят про пить и есть словами eat и drink. Очень часто, когда речь идет про выпить и закусить, фраза строится с помощью слова have в переносном значении, опять же, например, I'm having breakfast, или I'll have some toast for breakfast, или let's go and have some coffee, ну или в кафе-то, например, заказ делаешь и говоришь Can I have hamburger? hamburger. Если ты хочешь сказать, что тебе придется что-то сделать, ну, потому что не мы такие, а жизнь такая, обстоятельства сильнее нас, тебе, опять же, нужен глагол have, только на этот раз как модальный в форме have to. Ну, например, Россия обыграла Испанию в футбол, так что теперь мне придется сбрить брови. I have to shave my brows off because Russia won. But wait a second. I don't have to. Because I didn't give any stupid promises. Вообще, когда ты говоришь, что кто-то что-то должен сделать, что-то, что ему делать совсем не хочется, по-английски лучше сказать have to вместо must. Например, если ты хочешь сказать ты должен стоять в очереди, и если ты скажешь you have to wait in line, это будет звучать мягче, типа там ну, я понимаю, что ты не хочешь, но вот видишь, ну, такие обстоятельства, ну, правила такие, ну, придется, что поделать? И в ответ, ну да, я понимаю. Но если ты в этой же ситуации скажешь you must wait in line, то человек ответит тебе, что в смысле я до ты кто такой, чтобы мне приказывать? У нас свободная страна. Lives, <возврат> <голос> <голос> <голос> Есть еще один характерный чисто английский оборот to have somebody do something. И это один из этих оборотов, который вот по-английски для меня абсолютно понятен и очень удобен, но как его объяснить? По-русски, но ну, я попробую. Вот начальник ставит тебе задачу: если ты простой работяга, ты это сделаешь. Но если ты хитрож, Эффективный менеджер Ты сделаешь так, чтобы это сделал кто-то другой To have somebody do something Это сделать так, чтобы кто-то что-то сделал Причем, обрати внимание To make somebody do something Это конкретно заставить А to have somebody do something Это не важно, как ты этого добьешься Уговорами, шантажом, подкупом, гипнозом все равно например посмотрим запросы в гугле how to have your employees respect you? как сделать так чтобы твои сотрудники тебя зауважали how to have your boyfriend meet your parents как сделать так чтобы твой молодой человек познакомился с твоими родителями но тут наверное все таки придется прибегнуть к шантажу how to have your cat lose weight? илюша как сделать так чтобы ты похудел как ты не знаешь? Еще одна разновидность этого оборота to have something done. Это когда ты хочешь, чтобы что-то было сделано, причем неважно как и кем. Вот типичный заказчик, например, they need to have this text translated by Friday. Им нужно, чтобы этот текст был переведен к пятнице. Им все равно, как вы это будете делать, кто это будет делать к пятнице, чтобы было. или We want to have the roads in Vladivostok repaired. Ну сколько можно уже? Сделайте. Ну или еще I want to have this video liked. Кстати, а вот какая разница между to have somebody do something и to get somebody do something? Или между to have it done и to get it done сообщество. Пиши свой ответ в комментариях и лучший комментарий, лучший ответ на этот вопрос я выделю и опубликую во вкладочке сообщество у нас на YouTube Мне очень понравилось там с вами ребята общаться, это классно и подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о публикациях там Это, конечно, не все, что можно делать со словом have в английском языке Оно, кстати, может быть еще и вспомогательным глаголом для perfect и и perfect continuous, если забыли, оно там не переводится, это просто служебное слово. И есть с этим словом гигантское количество выражений, которые я, конечно, не упомянул в этом видео. Пишите в комментариях о них. Мне кажется, что самое важное, что мы можем вынести из этого видео и из видео про слово get, такое же многозначное, это то, что учить отдельные слова... Это, наверное, нормально, но только в самом начале пути. Но постепенно нам нужно приучаться запоминать уже более крупные смысловые единицы. Слово сочетание, целые выражения. То есть не учиться тому, как из отдельных слов собрать фразу, а учиться, как что-то сказать по-английски целиком. И, кстати, есть такая техника укрупнения, и я хочу с вами поделиться соображениями на этот счет в одном из следующих видео. А в описании к этому видео будут ссылочки на видео про слово have на английском языке. Языке, Посмотрите их, если вы продвинуты, они тоже интересны. А пока посмотрите то самое видео про слово get и другое видео про то, как перевод может отучить вас переводить. Там есть классное задание. И если понравилось это видео, поставьте лайк. И скоро с вами увидимся. Всем пока!